здравствуйте друзья с вами адвокат дмитрий анцупов представьте ситуацию вы проснулись и без qr-кода вы не можете посетить общественные места торговые центры кафе магазины музеи театры кинотеатры без qr-кода вы не можете куда-либо улететь на самолете на поезде и даже не можете воспользоваться общественным транспортом звучит фантастически да но, к сожалению, это скоро может стать нашей с вами реальностью. Я уже снимал видео про QR-коды, где я детально разбирал правовую основу вообще их применения. И вкратце повторюсь, что на сегодняшний день, это декабрь 2021 года, у нас в законодательстве не прописано, что такое QR-код, кто может его требовать вообще, кто может его выдавать. То есть пока эта сторона не урегулирована, несмотря на то, что применение требование данных qr кодов вовсю уже практикуются но законодатель тоже не спит не стоит на месте как это у нас часто бывает законодатель догоняет и нормативно регулирует уже сложившиеся определенные отношения так вот в законодательную думу 12 ноября внесен законопроект который предусматривает ряд поправок поправки в федеральный закон об санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и в воздушный кодекс и в железнодорожный устав устав железнодорожного транспорта согласно этому закону который вступает 1 февраля 2022 года человек без qr-кода не может пойти посетить места общего пользования который вступает 1 февраля 22 года гражданин без qr-кода не может посетить места общественного пользования торговые центры, магазины, театры. Исключение составляет лишь продуктовые продовольственные магазины и аптеки. Но при этом он не сможет воспользоваться самолетом, не сможет купить билет на поезд и даже не сможет воспользоваться общественным транспортом. Для этого ему необходимо либо сделать прививку, чтобы получить QR-код, либо переболеть коронавирусом либо получить метод вот, что сейчас крайне непросто сделать. То есть лазейку, которая была с ПЦР-тестами, хотя ее сложно назвать лазейкой, ну, назовем так, ее закрыли, этого больше нет. Примут ли закон в такой редакции, в которой он в Государственную Думу поступил или нет, я не знаю. Мы все знаем, что у нас закон проходит несколько чтений, его читают, его изменяют, вносят какие-то дополнения, правки. И вполне возможно, что финальная версия будет отличаться от той, что поступило сейчас. Но если следовать прямой трактовке того закона, который сейчас поступил в Госдуму, то вполне официально у нас узаканивают QR-коды. И без этих QR-кодов человек, по сути, не сможет жить привычной жизнью той, к которой он привык. То есть выбор будет один: либо получай QR-код, либо. Твой досуг это будет сходить в продуктовый магазин, сходить в аптеку, а путешествовать придется на личном автотранспорте. Друзья, если вам понравилось видео, поделитесь с друзьями, подписывайтесь на мой канал. Если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях. До новых встреч!